Алло. Виталия Викторовна. Да, здравствуйте. Добрый день. Слушай, звоню узнать. Все-таки мне сейчас, ну, был, был разговор у меня там с Оксаной. Угу. Ну, нашей Шклерук. Да. Я просто для себя хочу понять, чтобы мне потом, знаешь, для себя какие-то выводы делать. Просто когда тебя как председателя, ну, где-то с на часа куда-то вызывают, ну. Потом ты, Белая, приходишь, какие-то решения принимаешь, а потом я от Оксаны узнаю там о том, что фактически тебя там ребенку угрожали. Я а чем не... мне угрожали? Ну, мне сказали, что там э, по поводу сына там что-то была какая-то история. Ну, угрожали мне, да, и что? Так а зачем? Это что, типа, принимая решение, иначе, что там, типа, с сыном что-то сделаем, что ли, или что -то? Ну, я сейчас это не буду обсуждать, зачем это вам надо? Я вам, вам что-то вам предъявляю или что? Да сейчас мне ты не зачем? предъявляешь, да. Наташа, я просто для себя хочу понять, потому что я, я не могу понять вот по поводу этих решений, да, происходит такой беспредел. Куча сейчас жалоб, куча всякой фигни. Мы сейчас в судах зароемся все. Там все будет куча проблем, блин. И вот потом я с, говорю, с Оксаной разговариваю, да, и вот там, ну, не там переговаривали, там, мы да там Наталья говорит, вот. Угрозы шли такие, что вообще она не могла другого решения принять. Я говорю, блин, нифига, это как это может быть такое? В нашем чудесе? Может быть такое, может быть. Да они тебя что туда вызвали королевой или к главе? Да. И чего? Ну. Ну, давай, я, я не буду ни, ни, никаких вопросов задавать. Вот, я серьезно. Ну, я вы, просто... прекрасно, вы при, прекрасно все понимаете. Ну, просто тебя, тебя да. вызвали к Ильину, что ли, Да, лично? да, да. И что, и он сказал, тебе это самая проблема будет? Да. Серьезно? Ну, он ничего не попутал там уже, а? Ну, вот я вам говорю, как есть. Ну, я не хочу просто, я знаю, что я слушаю это и поэтому... Да слушай, ничего, я... ничего не будет там. Лишний, себе, ну, ну, ли, лишние фразы не хочется говорить. Да не говори ничего, я согласен с тобой. А этот Эдуард Александрович, который Ильин, он вообще головой-то думает, что он делает? Ли, лично сам такое мог сказать? Ну, я молчу, вы как бы дальше думаете. А Королева что? Он тоже самое. И что, они говорили про ребенка твоего? Ну, неважно, ладно, я с этим разберусь сама. Не волну, мы, у меня ребенка, я не дам его в обиду. У меня сам он нет Не, просто я... У, у меня не ребенок, у меня взрослый ребенок, ну что там, меня этим не напугаешь. Ну а что тогда, на что они давили тогда, какой был момент? Понимаешь, ну, я тебе скажу, я, я вот давай откровенно просто, я как исполняющий обязанности главы администрации, да, сейчас угу. ситуация там критическая. Критическая, я деле. знаю. Критическая. Да. значит, люди просто там, Илин вызывает, глава целого там Василиостровского района, председателя ИКМО, гасит. Говорит там какие-то слова, да, то, что ты делаешь так, иначе тебе там это самое, что-то какие-то угрозы сыпятся. Там первый зам главы или как ее там, первый зам Жана. То же самое да. говорит, что да. саму сила. Ты не вздумай там принять другого решения, так что ли? Ну да. Зашибись, блин. И как дальше жить тогда? Офигеть. Я не знаю, Наташа, что, вот как в этой ситуации просто дальше, ну действовать. Потому что сейчас ну, вы ситуация... Же, вы же понимаете, просто... вы же понимаете, все прекрасно. Ну, Сергей Юрьевич. Нет, ну просто... На, я на... же, вы, вы, я тоже мясорубки в этой же, но вы, я не... На, так а на, на что они могли давить-то? Вот, ну, если кроме вот, как не детей, вот я не могу понять. Так, нет, вы, нет вы, вы же понимаете, я не одна. У нас много людей, а у них маленькие дети есть. Поэтому, да, вы вспоминаете, что я не одна. Я одна ничего не могу сделать. Понимаете, да, у нас четыре да. на три, Я не могу одна ничего сделать. А у меня другие есть люди, которые зависимы именно от, от того, что вы говорите. Ничего себе. То есть таким тоже, что ли, угрозы шли? Ну а как вы думаете-то? Ну мы же не можем так проголосовать-то просто. Ну вы чего? Ой, дурдом -дур -дур -дур какой. Я просто не думал, что Ильин сам тут уже занимается такими вопросами. Я думал, что как-то все зауалировано, как кого-то там каких-то силовиков приглашает. Там, еще что-то такое делают. А тут, оказывается, прямо. Я просто думаю, что, Наташа, есть возможность вообще эти выборы отменить, как бы, и все-таки признать их недействительными, ввиду того, что, ну, есть дав... было давление на комиссию. Ну, это сейчас уже надо, юридически надо думать, потому что по-другому я не могу. Это давление на комиссию же со стороны главы администрации целого района Василия Ну, это да. Поэтому надо же в этой ситуации что-то делать. Потому что я говорю, я сейчас общался вот с Владимиром Васильевичем, мы обсуждали. Сейчас жалобы за завалим ЦИК, ГИК, Генпрокуратуру, Следственный комитет. Значит, пойдем проверять полностью все бюллетени, все мешки. Там по поводу бюллетеней, там тоже целая история, связанная с тем, что. Те, которые недействительные, на них должны были отбиваться там, определенные знаки. Это все ну уже. да, ну, это Каипские даже. Уже. Каипские. Там ничего этого не было. Проверяли ну, в яблочнике. Шесть открывают, шесть галок против. Они недействительные. Они переворачивают, фотографируют другую сторону. На них никаких знаков нет. Они это все записали. Сейчас это все засылается, отправляется. Я понимаю, что там это оппозиция. Я понимаю, что это все вопросы. Но, блин, понять-то тоже это, наверное, можно, да, это надо хотя бы было каким-то образом смотреть, изучать. Плюс Барканов на участках по минус семьдесят голосов я смотрел. Ну я знаю, ну Сергеевич, я это прекрасно все понимаю, ну что вы мне вот сейчас еще тоже, и так дурно, понимаете, я так вот сижу тут дома, не знаю, что делать, ну, ну и вы ну, еще ну, тут ну, у меня, это левайка Я давай сейчас юридическую экспертизу, буду смотреть, да, что можно да, сделать, чтобы отменить, да, угу, потому что хорошо, три смотри. особых мнения из семи, ну, понимаешь, если касается охраны. Это, это, это все есть, это все есть, у меня все приложено, я забрала все оригиналы, у меня все это есть, да. Ну. Я никому это не отдам, естественно, понятное дело. А у меня все это предложено, у меня дома это сейчас все лежит. А какие оригиналы ты мешаешь? Ну, особое мнение, естественно. А, особое мнение? Чтобы никуда, не, чтобы никуда не пропало, естественно. Ну, пусть лежат, потому что они будут потребовать, истребованы. Потребовать. Ну, вот, вот. у меня все у меня все оригиналы, все дома я забрала, все дома. Ну, хорошо, я понял. Тогда сейчас в этой ситуации что? Мы будем смотреть юридическую возможность ну, да, решения да, этого да. вопроса положительно с точки зрения закона. А тебе будем просить об государственной охране тогда. Что... Ну, вот, я, я сегодня целый день вообще из дома не выхожу. Вот я, я вот, Реально говорю, что я закрыта дверь, меня муж закрыл, и все, я из дома не, вообще не выхожу. Да, в ну все, я понял, Наташа, ситуация. Ну то бери трубку и от меня не, сам, не отходи. Я, нет, я, нет, я увидела, что ваш вот он номер, я да. поэтому сразу взяла. Я телефон ну, я, ну, периодически отключаю и включаю, смотрю, кто Хорошо. звонил. И поэтому вот я увидела, что ваш телефон, я взяла поэтому. Все, я понял, Наташа, все, занимаемся, я тебе потом все расскажу. Там, Хорошо, спасибо, mm -hmm. спасибо большое.